Всем привет, с вами Ольга Дьяченко канал Ближе к телу. И сегодня мы будем моделировать очень интересную модель трусиков. Трусики-валаны. Я повторюсь, не трусики с валаном, а трусики-валаны. Итак, у меня есть вот такой эскиз. Мне его прислала подписчица и попросила, Поля сконструируем, смоделируем и сошьем. Девочки, шить я их не буду, я покажу вообще форму вот этих трусиков, и расскажу, как работать, как их сшить. И у меня к вам маленькая просьба, вот просто, если кто-то из вас сошьет эти трусики, да еще сфотографирует их на себе, но опять же тут вот такой секретик, достаточно откровенная модель, а если ее сшить из эластичной сеточки, либо сеточка с мушкой, то это будет очень откровенная модель, поэтому если у вас в гардеробе имеются велосипедки, либо легинс какого-то нейтрального там телесного цвета, то демонстрировать вот такие откровенные модели трусиков, ну, а похвастаться хочется новой работой, да, новым изделием, то можно фотографировать себя, именно надев под низ велосипедки какого-то нейтрального цвета. Поэтому, если вы сошите такую модель и пришлете ее мне, я обязательно выложу ее в Телеграм и посмотрим, как эта модель смотрится в жизни. Но опять же, понимаем, что такие трусики не для повседневной носки, а для того, чтобы порадовать себя и своего любимого мужчину, Ну, как вариант. Итак, передняя деталь, я так понимаю, что здесь ластовица она пошире, по Спинка немножечко такая вот поуже, а ля стринги. Боковые швы здесь имеются, но они выполнены тонко, тонким швом и практически незаметные. Такое замечание: если мы изготавливаем эту модель из эластичной сетки, то вот эти края мы обрабатываем не резиночкой ничем, а просто вот этим вот наверлоки роликовым, либо по-другому его называют кукольный шов, узкий шов, который настраивается. Мы даже специально растягиваем немножечко вот этот край для того, чтобы получить дополнительное вот, это вот волнение трикотажной сетки. Ну что? Ластовица, вкладыш, хлопчато-бумажная, с изнаночной стороны здесь тоже будет, она здесь по шву, здесь ее можно настрочить, но опять же, если это сеточка, то тогда мы вообще можем делать без хлопчато-бумажного вкладыша, просто, ну, просто они будут очень откровенны. Верхний срез может быть по форме галочкой, а может быть более классический, если вы не можете похвастаться, вот, как я, например, я не сделаю галочку никогда себе, у меня животик из нее вывалится, поэтому мы поднимаем верхний срез, опять же, следуя своим пожеланиям. Можно сделать более таким закрытым. Итак, приступаем. Смотрите, у меня есть вот чистый лист кальки, на который я потом буду наклеивать, и половина детали переда. Я буду работать с передней деталью, с половинкой передней детали. Аналогичным образом мы работаем со спинкой. То есть, допустим, стринги у вас, может быть классика, но здесь должны быть трусики, конечно, более открытые. Итак, я отрисовываю на вспомогательном листе бумаги, там миллиметровка, калька, что хотите. Жалко, у меня есть такая подмятость, но у меня не было другого рулончика, поэтому я думаю, что это вам сильно не помешает. А, отрисовываю линию середины. Ну, просто беру середину вертикальную, на которую я буду ориентироваться. И у меня как раз есть передняя деталь. Вот она. Я ее даже подпишу, что вот это вот середина. Это с какого-то у меня урока я трусики моделировала остались. Так, середины переда. Вот здесь для себя прям помечу, ну, вот так вот. Что это боковой шов, чтобы я его не забыла, что он есть, чтобы я его не потеряла. Ну и верхний срез я его и так вижу. Теперь я должна полностью, ну стремясь вот так вот к середине, сделать надрезы для того, чтобы раздвинуть эту выкройку. Но тут еще такой момент. Так, я сейчас приложу. Вот так вот. Тут еще такой момент. А, смотрите, вот очень хорошо это видно на примере эскиза. Видите, сначала все, выкройка идет такая, какая она есть. Без вот этого, вот без раздвижек. И где-то вот условно, скажем так, если бы здесь была, был уровень ластовицы. Это от нижнего среза, как правило, 10-12-14 сантиметров. Вот от нижнего среза вот от этого вверх мы поднимаемся. То есть вот это наша часть интимного места, которая должна быть конкретно э, вот по выкройке, по размеру. И уже дальше, выше идут э, вот эти вот красивые валаны. Поэтому я от нижнего среза э, вверх, ну, откладываю, ну, для моего размера, ну, пусть это будет, знаю, сантиметров 10, наверное, здесь я уже так примерно представляю. Даже вид... Да даже видно, да, 9, сантиметров, вот этот срез, ну вот он, вот он, где идет по вырезу для ног, как раз уходит вот сюда вот в паховую зону, все, и все, что от этого среза, от этой линии вниз, я не трогаю, это остается такое, как есть, все, что выше по линии выреза для ног, нещадно режем, не доходя миллиметр до края. Вот в такой немножечко произвольной форме, не доходя вот до середины и до верхнего среза, там, ну, миллиметр, чтобы у нас выкройка просто не рассыпалась. Ну, так хорошенечко прям кромсаем и довольно-таки часто. И вот, вот так вот прям не доходя. Смотрите, мы, мне такая нравится слово кромсаем, разрезаем эту деталь вот по линии выреза для ног. Вот смотрите, пока до середины детали. И теперь вот так вот чуть-чуть до верхней части, не доходя. Ой, как я люблю это дело. Прям вспоминаю. Такое школьное творчество всякое. Все хорошо, да, как с бумажками работать. Так, девочки. И вот теперь понимаем, да, почему я отметила <смех>, так жирным таким цветом, красным. Вот у нас боковой шов, мы не должны его потерять. Теперь смотрите, к вспомогательному листу, ну, в принципе, я могу уже приклеить, ну, могу приклеить, давайте, потому что я потом отклею, я не люблю грязь, чтобы было наглядно. Так, вот так вот просто зафиксирую чуть-чуть вот, кройку, а середина, она никуда у нас не должна уйти, она должна быть фиксированной. Мы сейчас будем разводить вот таким вот образом, вот, выкройку и смотрите мы сейчас сразу сделаем такой полукруг чтобы у нас красиво это было измеряем вот конкретно у нас должна сохраниться длина верхнего среза вот она у меня смотрите вот и вот до бокового шва я ее при помощи сантиметровой ленты сейчас измерю и она у меня должна быть строго фиксированной. Ни больше, ни меньше, ни вот так не согнуться, никуда не должна уйти. То есть сейчас мы будем вырисовывать такую красивую э, дугу. Все под рукой, девочки. -l -l -l -l <-la> Сантиметровая лента. На ребро желательно измерять. Ну, сейчас я вот так вот. Ну, допустим, у меня это 18, 17 сантиметров. Вот. Ну, я прям так, должна продлить. То есть, и не середины. Вообще такая интересная деталь сейчас получится, а их будет две, передняя и задняя. Так, можно вот так вот обрисовать. Смотрите, можно вот эту вот красивую дугу вот так, в принципе, ее вывести. То есть начало, вот видите, это вот эта верхняя точка бокового шва, вот, она уходит аккуратненько сюда к середине. Ну вот так вот. Сейчас я буду обводить. Вот у меня это верхняя точка бокового шва, то есть боковой шов у нас потом будет вот здесь, вот. И я как бы, смотрите, вот эти линии, вот я ее красиво укладываю и вот так вот, как бы полукругом обожу, потом поликалу выведу. И вот сюда. Потом я проверяю вот так на ребро сантиметровую ленту и проверяю, чтобы у меня здесь было вот эти мои 17 сантиметров. Красиво. Мы сейчас поликалу это все введем. То есть вот это у нас получается уже верхний срез. Вот здесь у нас будет боковой шов. Значит, мы должны вот этот боковой шов, длина нашего бокового шва, ну, допустим, 3-4 сантиметра, вот она. Все. Вот это боковой шов. Теперь то, что мы с вами вот так вот раздвигаем аккуратненько. Ну и поехали. Вот по точечкам. Так, вот отсюда. Здесь мы обводим вниз ластовицу, нижний срез я потом введу. Ну, давайте, давайте сразу мне подвинуть, Я вам принцип показываю, естественно, все мы делаем потом аккуратненько обводим и поехали, вот так вот раздвигаем. Ничего страшного, вот такие могут быть здесь заломы, мы просто сохраняем вот эту вот ширину, мы должны вот эту ширину, вот эти детали, когда мы ее вводим в полукруг, сохранить. Ну, сейчас посмотрите, это будет очень интересно. Дальше как бы так вот разводим. Можно даже измерять и э, вот такие лучи уводить. Ну, я привыкла уже так по старинке. Вот так вот. Дальше вот здесь у меня оторвалось. Ничего страшного. Вот так вот. И я должна вот вывести вот так вот сюда, вот это в полукруг. Так, девочки. Ну, просто вот я не знаю, не, стоя нельзя под камеру. Ну. То есть вот, вот эту ширину я должна сохранить. Ага, смотрите, видите, вот я. Уравниваю с верхним срезом и сохраняю. Все, убираю. Вот это вот безобразие. <смех> так. И что у нас получается? Вот такой вот лебедь. Я не знаю, жар птица какая-то крылом замахнула. Аккуратненько выводим верхний срез. Делаем его вот таким вот полукругленьким. Ну, каком-то как капелька получается. Теперь, смотрите, один момент, а, вот серединка да, передней детали, вот этот момент, и когда уходит к боковому шву, старайтесь ближе к прямому углу вот эти моменты скруглять вот здесь вот, да, уводить ближе к прямому углу, чтобы не было вот этих капелек. Если бы мы хотели а, вот такой V-образный вырез галочкой, то можно его уже было обозначить на базовой основе. Если, например, как я это не сделала, можно здесь его увести вот такой вот капелькой, но лучше на базе сразу вынуть, сколько вам нужно. Я даже не стала это делать, потому что у меня не будет этой галочки. Вот так. И теперь, смотрите, немножечко обрисовываем рукой. Мы все художники, у нас уже все это привычно. Вот, от этой точки. И пошли по, по тем точечкам, которые мы, по которым мы делали раздвижку. И уводим сюда в боковой шов. Вот эти величины мы неизменном видим. Теперь можно немножечко эту линию красивую сделать, более круглую. Но, опять же, далеко сильно не уходим. Если есть какие-то расхождения, 5-7 мм, ничего страшного. Мы должны эту линию сделать плавную. То есть, ну, такое хорошее сопряжение, да, обозначить. Ну, и при помощи лекала вот так вот мы это все уводим. Ну, вообще, интересно. Модель я такую никогда не видела вот до тех пор, пока мне девочки не прислали эту модель, и попросили смоделировать. Я ж прям загорелась. Девочки, вы знаете, может быть, даже в Телеграм, вот я там, ну, так вот ежедневно работаю, думаю, что вполне себе сделаю такую модель, попробую даже вам ее продемонстрировать, но, скорее всего, не на обнаженном теле. Поэтому, ну, если кто успеет вперед меня, присылайте мне, я порадуюсь. Так, вот, смотрите, какая получилась модель, все, это половинка. Вот здесь сгиб, естественно. Когда вы сделаете в разворот переднюю деталь, у вас получится вот такая красивая круглая штучка, да? Дальше. Здесь сгиб, у спинки сгиб, здесь будет шов, нижняя часть. Вот здесь можно будет с изнаночной стороны настрочить резиночку, либо сделать вот до вот этого закругления припуск на шов. Это просто уже рассказываю, как шить их. Вот этот припуск подогнется с резинкой, а вот эту часть Сделать прям кукольным роликовым швом. Боковые швы стачать. Верхний срез под резинку. Если они у вас, например, не из сеточки, а из какой-то микрофибры, микрофибру вообще можно оставлять голый, открытый срез ничего ей не будет. Если вы будете делать какую-то окантовку эластичной косой бейкой, будет грубовато, не будет вот этой волны. То есть пробуйте, экспериментируйте и присылайте мне свои результаты. Я сейчас, у меня какой-то вот в студии есть кусочек бифлекса, он, правда, у меня такой с арбузиками от купальника остался, но мне так хочется посмотреть, как они ложатся вот в ткани. Поэтому я сейчас быстренько только переднюю деталь раскрою в ткани, и мы с вами посмотрим, как вообще эти фаланы лежат. Да? давайте сделаем. Я раскроила просто из кусочка, который у меня был. Смотрите, как интересно получается. Так, убираем. Если вот так вот разложить, это только одна деталь, передняя, точно такая же должна быть и спинка. Но мы по одной смотрим. Вот так, видите, раскладываем. Вот здесь вот я должна разрезать. Это боковой шов будет у нас, боковой шов, который потом встречается с боковым шовом спинки. Итак, я прям очень волнуюсь, девочки. Барабанная дробь, ну нижнюю часть понятна, мы ее даже так припустим. Смотрите, когда мы на фигуру все это дело посадим и сошьем по боковым швам, вот они у нас будут, вот такие вот красивые трусики, вот они воланчики и у нас образовались. Вот. Здесь красиво должно сесть по талии, но вы знаете, я бы сделала макет еще, вот так макет. вот у меня без галочки верхний срез, совершенно без галочки. Можно вырезать чуть-чуть. Кстати, можно даже на макете. Очень интересная модель. Я думаю, что я ее все-таки сделаю. Мы в телеграм-канале на нее полюбуемся. Вот так вот можно чуть-чуть. Она вниз пойдет. Верхний срез таким образом у нас не пострадает, потому что он будет под резиночкой. То есть это будет какая-то галочка. Но лучше, девочки, галочку делать на базовой основе. Ой, как красиво. Вот они, получаются фалды. Понятно, что это нужно примерять на тело. Здесь будет посадка, уйдет в паховую зону. И вот они красивые такие фалдочки. Ну, очень красивая модель. Конечно, нужно мерить ее на обнажен, ну вообще уже на теле смотреть. Я думаю, что мы ее сделаем. Смотрите, а если микрофибра тонкая или если это сеточка, вот этот вот срез еще больше вытянуть, то это будет вообще шикарно, он будет еще больше фалдиться. Помните, мы с вами шили трусики эфирки и тоже специально кукольным, под кукольным швом, под оверлочным вот этим вот, специально растягивали срез и получалась еще большая драпировка. Все, я довольна, модель интересная, думаю, мы с ней еще немножечко поработаем. Кстати, можно купальничек такой сделать, но, но у купальника нужно делать такую более плотную вот здесь вот ластовицу. Так что, девочки, если кто-то вперед меня сошьет такую модель, сделает фотографии, пришедет мне, встречаемся в телеграм-канале, ссылка под этим видео. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу, до встречи на следующих интересных уроках.